значит магазин максимальный по... э, в основном оружие 50 максимально и пистолет наполнен штурмовик врага так все поперли вот поехали блин, я, ну, блин, реально вот честно я вот этот э, расходник очень давно не читал потому что крайний раз я его читал когда когда он только выходил и в принципе про него благополучно забыл единственное что блин, э, расходник я сказал его надо юзать э, штерну во время прокачки Потому что магазин на 100 патронов, который у него сдается, это прям полное убожество, и это фу-фу-фу. Все, пистолет пополняет, все, сейчас заживем. О, деревня, Де... Слушай, Слушай с деревня должна пройти, да, наверное? Нет, да, просто... Ты чё ты за позитивный такой чек в обратную сторону? Что за негативный, знаешь? Да? А, ты да конечно, Димон, ты что за херню сморозил, Конечно пройдем. Румпусе на видео. Вижу боевики. Какой боевик? Какой боевик? Какой боевик? Какой боевик? Какой боевик? Какой боевик? Какой боевик? Какой Давай, гранд гранд все дело пока нет. Так, пополняем. Найдите и подберите передатчик. Блин, пустой. Разработчика потом сказать, пусть на ошибку делает только пистолет слушал. А это, кстати, это да, это прикольно было бы. Радиопередатчик у вас. Зачистите территорию. Прошел зачистка на пистолете, должен. Пошел... Нет, нет, в четвером на пистолете, а то это, это, на дать, надо это, сразу править эти баги. Еще в четвером? Тогда да, потому что можно поумолчать здесь попрошел. И все. И этим будет пользоваться всякие негодяи, которые будут мешать тебе играть. Я в одну культуру На вставай Ваши они все давай Враг начинаем Борь! Борь! Борь! надо поближе подпускать теперь Патроны! хе хе Блин, слушай, вот. Противник <паспорядок> Блин, ещ спецуху пойти-то, конечно, такое. Снайпер справа. Вижу стрелка. А когда он попадет, Не мне? Никогда, по-моему. Я почему я сейчас попал? Не, ну я первый различно что-то закинул гранату. А, ты снова тут, Макс? Мы тут уже, блин, третий бой катаем на пистолетах. Вы поняли, что пистолет это тема. Сори, школа, бывает, бывает. Ничего. Тебе вообще. Внимание на Попробуй когда он встанет дранником? Или прямо? Ну что, что если? Нашел боевика. Спецуха не должен написать. Нет и че мы тут пытаемся зачистку пройти на пистолетах? Но спецуха это ну сильно, слишком, слишком просто... это, ну, сильно, слишком, слишком, потому что. Со да, да. но спецуху ну, это просто нереально. Пойти можно, но это будет просто тупой слив и это будет не. Ни разу не интересно, а вот зачистку -за данной пистолета есть ну, хотя бы какой-то смысл. Пытаться. Ними, и Чистый а, низ, ну а без захвата, что ли? Нет, в смысле низ контроля двое захватывают. Для чего вы мальсити? Ты тоже мальсити. Пытайся ванговать. Чё, поехали? машину можно взорвать? Ну только если. Это... Скробики, нет, нет, нет. нет. А, нет он... У меня ружье есть. А у тебя ружье? Нет, два, нет, два чисто пистолета. Прячемся, прячемся. Заход, я Там и заметим. Писуха на рекрутах на пистолетах будет пистолет. угар. Это будет нет, это будет слишком. <сёк> пистолеты такие. <сёк> <сёк> <сёк> Не, это блин. Мы тут еще пытаемся хоть, хотя бы одну спецуку пройти. <сёк> нет, меня убивает. нет ты меня до эфирка доведешь до последнего не знаю чья это глядя я тоже да? выкрепление прибыло! задание выполнено! не ну какое-никакое это достижение Чем меньше убиваешь бот.